Обряд, обращение на удачу, успех, благополучие, богатство, изобилие, процветание. И мы сегодня будем заряжать денежку. И в конце нашей встречи будет совет и поддержка небес. И большую часть обряда я делаю на специальных местах, местах силы, взаимодействия стихий. И, конечно же, вы подключаетесь к обряду и к энергиям, находясь в моем поле, в моем пространстве, сил, красоты, любви и созидания. И этот обряд входит в наш октябрьский поток закрытой группы Магия нового тысячелетия от 2 октября, и все энергии и силы активны и сохранены на момент вашего просмотра. Для активации, это для тех, кто вне группы купил, купил или купит обряд, я прошу выслать с вас данные, фамилии, имя, отчество, дату рождения, ну и, конечно же, оплату. А, ну, а если вы каким-то другим образом получили обряд бесплатно, то, к сожалению, этот обряд будет действовать супротив и наоборот, потому что, мои дорогие, это энергообмен – это грамотная и профессиональная работа мастера и взаимодействие энергии. И все должно быть по-честному, и все должно быть по правде, и все должно быть прозрачно. Поэтому, если вы получили, лучше дальше не смотреть или уже найти меня и произвести оплату энергообмен. Данное видео носит информативный характер, и по вопросам обретения Приобретение и включение активации сил данного обряда, богиня Фортуна, можно мне писать лично на WhatsApp, 7905-128-4128. Богиня Фортуна – это воплощение самой женственности, непредсказуемой удачи, материального благополучия и безграничного счастья. Ее образ давних времен связывался только с положительным влиянием на судьбы людей. Она проявлялась в заботе и подкровительстве над избранными своими, которые волю слепого случая, независимо от финансового состояния и положения в обществе, имели честь попасть под ее покровительство. И богиня является своеобразным оберегом, в первую очередь женщин, девушек, которые готовятся впервые выйти замуж, матерей, детей, рожденных в любви и в браке. Ведь сама она женщина и символизирует она женское начало: невинность, скромность, сострадание, материнство, Фортуна, богиня удачи, и первые свидетельства, поклонения которые были зафиксированы у древних римлян и итальянцев. При, раскопке, при раскопках на территории современной Италии был обнаружен храм, который построен в VI веке до нашей эры и который совершенно не случайным образом расположился рядом с храмом Матер Матуты, это покровительница замужних женщин и богиня плодородия. Изначально римская богиня Фортуна была объектом поклонения земледельцев, садоводов, символизировала плодородие, оберегала урожай от вредителей и непогоды. А позже ее имя стало синонимом невинности, и она считалась объектом поклонения добропорядочных женщин единожды выходивших замуж, символом материнского начала. Божество изображалось в виде красивой молодой женщины, с рогом изобилия в руках, завязанными глазами, восседающей на колесе. И каждый атрибут стал неотъемлемой частью ее образа, своеобразным символом, который несет скрытый смысл, объединенный в знак женского начала и чистой красоты. Для сегодняшнего обряда нам нужно подготовить бумажную купюру, желательно с цифрой 5, положить перед собой кошелек, деньги, украшения, амулеты, все, что придет вам на душу, все, что вы хотите наделить силой. Силой удачи, успехом, благополучием, богатством, изобилием, процветанием. Все, что будет нести это благословение, полученное от богини Фортуны. Ну что же, для тех, кто хочет присоединиться, присоединяйтесь к нашему обряду. Ну, а мы продолжаем!